После того, как вы выбрали три лучших продающихся предложения, необходимо как-то связаться с кем-то, чтобы приехать на место и осмотреть то, во что вы собираетесь вкладывать свои деньги. А сделать это довольно просто. Нужно позвонить брокеру из риэлторской компании или самому владельцу, если такое возможно.